Есть на свете земля, что в далеких краях, вся покрыта на песком. И не краю том языков и племен, всюду хаос, но это их дом. Солнце запада там проплывет на песок и прохладу прогонит прочь. Погости, заезжай, а потом улетай на ковреты в арабскую ночь. Месконечно <смех> <смех> прекрасный, о принцессе Виты